Петь ли? Суперзвездой много денег машина. Все дела улыбнувшись ты скажешь. пишу я песню люби люби Только что-то струна порвалась Да сломалась перо. Ты прости, может, в следующий раз, А сейчас пора спать.